Сегодня я попытаюсь закончить эту серию. Мы говорили об испытании веры, о понимании испытания веры. Давайте доверимся Богу, что мы уложимся во времени. Конец этой истории просто удивительный. Предлагаю начать с 1 Петра, 1 главы, с 6 по 7 стихи. Мы остановились здесь. Теперь... Хочу, чтобы вы поняли, что я хочу сделать, предположительно в конце проповеди я собираюсь провести небольшой обзор, чтобы убедиться, что все в курсе того, о чем эта проповедь. Знаете, как в небольших сериалах Netflix, отсняли следующий сезон, затем вернулись и сделали небольшой обзор предыдущего сезона. Нечто похожее сделаю и я. Это довольно удивительно. Понимание испытания веры. Почему наша вера должна подвергаться испытанию? Почему в нашей жизни случаются определенные вещи? Мы ведь думали, что спасение подразумевает, что что все всегда будет хорошо, но когда это не так, мы задаем вопросы Богу. Есть принципиальная разница между тем, чтобы задавать вопрос Богу и сомневаться в нем. Если ваш вопрос мотивирован колебанием, если Бог благ, тогда почему это произошло? Вы ставите Бога под сомнение, или же вы задаете вопрос «Господи, объясни мне это». Итак. Мы должны разобраться с реальностью сомнений, которые есть в нашей жизни, и с тем фактом, что, очевидно, никому не нравится подвергать свою веру испытанию, если у этого нет цели, если только у Бога нет плана на этот счет. Если только это не... Я бы даже сказал, что в этом есть необходимость в свете того, чтобы что-то появилось на свет. Я имею в виду, уверен, что Земля была бы перенаселена, если бы рождение детей вообще не было бы связано с какой-либо болью. Но это не так. Когда вы производите что-то великое из того, что никогда было безобразным, есть некоторые нюансы, на которые нам нужно обратить внимание. Я верю, что Бог собирается сотворить из вас нечто потрясающее. Бог собирается вывести на свет тот шедевр, который Он вложил в вас. Некоторые из вас носят помазания, которые даже еще не обнаружили. Аминь. Хвала Господу. 1 Петра, глава 1, стихи 6-7, стих 6. Поэтому радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам и приходится страдать в различных испытаниях. Стих 7. Ведь через такие страдания доказывается подлинность вашей веры, что ценнее золото, которое хоть и испытывается огнем, но все равно не вечно чтобы она принесла вам похвалу, славу и честь, когда явится Иисус Христос. Давайте прочитаем в альтернативном переводе. Это действительно нечто важное. Я хочу, чтобы вы поняли, о чем Петр говорит здесь. Мы должны понять, что будет почитаться и восхваляться, когда вы попадете на небеса. И это будут не ваши дела и не ваши достижения, Поэтому он указывает нам, на чем нам нужно сосредоточиться, чтобы, когда мы пришли на небеса, это того стоило. Однако мы так увлечены своими достижениями и делами, которые совершаем, что забываем о том, что говорится здесь. Посмотрите на шестой стих. «Поэтому подлинно радуйтесь, даже если сейчас вам и приходится переносить множественные испытания, ибо впереди большое ликование». Слово «приходится» очень громкое. Заметьте, что Петр не сказал, что вы должны быть побеждены испытаниями, но должны переносить их. Слава Богу, какая бы беда на вас не обрушилась, вы пройдете через нее. Вы можете обратиться к проблеме, когда она нагрянет. «Я переживу тебя, ты не победишь меня». «Я переживу тебя, потому как я знаю, кто я». Вернемся к шестому стиху. Здесь говорится, «Поэтому подлинно радуйтесь». Даже если сейчас вам и приходится переносить множественные... Не одно... «Ну ладно, с одним я справлюсь». Нет, множественные. Скажите вслух, множественные. Знаете, некоторые говорят, «Зачем мне спасение, если я уже прохожу через испытания?» Да, но вы проходите испытания, переживаете их и терпите поражение. Хорошо. Он говорит, «Даже если сейчас вам и приходится переносить множественные испытания». Стих 7. «Эти испытания проявят истинность вашей веры». Истина ли ваша вера? Вероятно, вы не найдете, что ответить на этот вопрос. Однако, есть что-то в том, когда вы проходите трудности и все равно выходите из них с отношением «Бог по-прежнему мой Спаситель, Бог по-прежнему Тот, на кого я полагаюсь». Я знаю людей, которые прошли через многое, прошли всю пандемию, но сделали это иначе. Они были очень посвящены, очень преданы Богу. Они говорили вам, что у них есть вера в Бога, но была ли она подлинной? Понимаете, испытания обнаруживают подлинную веру. Другими словами, религиозность, притворство и игры в церковь не выдерживают испытаний. Это похоже на огонь, который в итоге сожжет фальшивку. И если вы все-таки обнаружите, что ваша вера не является подлинной, то вы окажетесь там же, где и были до начала испытания. Слава Богу. Испытание не продвинет вас вперед. Испытание не остановит вас. Испытание не заставит вас сдаться. Единственное, что сделает испытание, это проявит подлинность вашей веры. Аминь. Так кто может разубедить вас относительно вашей веры? Кто или что в силах отговорить вас от любви Божьей? И Иисус ясно дал понять, что ничто не разлучит нас с Ним. Он подчеркивает, что если это взаимно верно, что же мы увидим? Испытание покажет. Люди могут цитировать стихи из Библии, выглядеть набожными и вести себя религиозно. Но когда наступает испытание, вот когда мы видим, не поделка ли это. Хорошо, идем далее. Здесь сказано, ведь и золото испытывают и очищают огнем. А ваша вера, драгоценнее золото, тут говорится, что ваша вера, драгоценнее золото, позвольте мне дополнить в скобках, ваша абсолютная зависимость от Бога дороже простого золота. И если ваша вера сохранит силу сквозь множественные испытания, именно это мы и увидим. Осталась ли наша вера сильной? Сохранила ли силу? Или же дьявол не ошибся, считая, что кинь вас в несколько испытаний, и ваша вера иссякнет? Она заслужит почет, если вы ухватитесь за нее. Если она подлинная, она заслужит почет, славу и похвалу, когда явится Иисус Христос. Итак, вот что мы пытаемся определить здесь. Отношения с Богом под благодатью должны рассматриваться в контексте полной зависимости от Него. Итак, как Бог планирует совершенствовать и обтесывать эту зависимость? 2 Тимофею 3 глава, стихи с 10 по 12. 2 Тимофею 3 глава, с 10 по 12 стихи в переводе НЛТ. А затем я перейду к последнему пункту. Написано, «Но ты, Тимофей, всегда верно следуешь всему моему, моему учению и образу жизни, моим целям, вере моей, терпению и духу любви. Ты подражал моей стойкости в гонениях и страданиях, что выпадали мне в разных местах, в Антиохии, в Иконии и Листре. Все эти гонения я перенес, и Господь спасал меня. Вот что важно. Спасал меня в каждом из них. Павел говорит, «Ты видел все гонения, через которые я прошел, но также и то, как Бог спас меня от каждого из них». Я пророчествую вам прямо сейчас. Я не знаю, какие испытания ждут вас впереди, но я могу обещать вам, что Бог спасет вас от каждого из них. Согласитесь, гораздо легче проходить через что угодно, когда вы знаете, что Бог прикрывает ваш тыл. Следующий стих, «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Именно так и написано. Все желающие жить благочестивой жизнью, поэтому мы не приводим людей к спасению, мотивируя их деньгами. Мы не приводим людей к спасению, мотивируя их давно желанным счастьем. Я не знаю, что это за спасение. Мы говорим о спасении, потому что на самом деле это единственный способ пройти через некоторые вещи, объявив о полной зависимости от Бога. Вам придется сказать, что вы полностью полагаетесь на Бога. Павел говорит, хорошо, вот одна вещь, которую вы должны понять. Вы будете страдать от гонений. Но часто, приводя людей к спасению, эту часть опускают. «О, давай прими спасение. Иисус хороший, Он любит, Он прощает». «Ах, да, кстати, ты будешь страдать от преследований». Это правда. Вы будете. Есть здесь свидетели? Вы претерпите некоторые гонения. Кто столкнется с гонениями? Нам кажется, что только неспасенный человек будет страдать от гонений. Послушайте, неспасенный человек проходит через многое, но есть разница между тем, через что проходит неверующий и верующий. Бог прикрывает вашу спину. Тех же проблем, с которыми столкнулись вы и человек, который не был спасен, их больше нет у вас. Бог забрал их. Вот в чем разница. Разница в том, что Он взял на себя обязательство избавить вас от каждой из них. У вас нет таких обязательств, если вы живете неспасённой жизнью, в мире, наполненном страхом, полным боли, отвержением. Говорю вам, некоторые люди поддаются всему этому, но мы не должны этого делать, потому что у нас есть кто-то, кому мы можем доверять. Мы можем спокойно спать ночью и наслаждаться сладким сном. Это мое исповедание. Я смотрю на свою кровать вечером и говорю, когда я лягу, я лягу с миром, и мой сон будет сладким. Я говорю это в вашу жизнь прямо сейчас. Вы будете сладко спать. Аминь. Бог прикроет ваш тыл, независимо от того, с какими преследованиями вы столкнетесь. Послание к евреям, вторая глава, стихи с 9 по 10. Евреям, 2 глава, стихи с 9 по 12. А затем мы поговорим об испытаниях. Вкратце рассмотрим испытания Петра, испытания Павла, веру Авраама, а затем я продемонстрирую вам лжеца дьявола и его декларацию независимости от Бога. Стих 9. Но мы видим, что на короткое время Иисус был поставлен ниже ангелов, потому что он страдал и умер. Теперь же мы видим его увенчанного славой и честью. По благодати Божьей пришлось Иисусу претерпеть смерть за все человечество. Не звучит весело. Иисусу пришлось претерпеть смерть за все человечество надлежало, чтобы Бог, для Которого и благодаря Которому все существует, приводящий все множество Своих Сынов в славу, проведя через страдания, сделал Зачинателя их спасения совершенным. Но каким образом? Через страдания. Синоним слову «совершенный» здесь является «зрелый» или «полноценный» – через страдания. Итак, можно ожидать великих результатов, проходя через страдания. Отличная новость для вас заключается в том, что, может быть, вы проходите через какое-то преследование, и вы можете заглянуть в перспективу и сказать, «Это будет нечто прекрасное!» «Не знаю, над чем работает Бог, но я знаю, что это будет хорошо, потому что Он не позволит мне пройти через что-то так, чтобы я не стал лучше после того, как выйду, чем был, когда только вошел». Так что, если кто-то из вас проходит или только столкнулся с гонением, обратите свой взор на то, что будет после. Потому что после того, как вы пройдете через это, будет праздник. Потому как вы окажетесь в ситуации, когда у вас не будет другого выбора, кроме как положиться на Бога. Когда вы устремите взор на небо и скажете, «Я ничего не могу с этим поделать». Окружающие заставит вас почувствовать, что вы в силах что-то сделать, но в конце концов... Знаете, обычно я доверяю медицине. И есть например, эти двое, один из которых принимает лекарства и выздоравливает, а другой умирает. Один чувствует себя лучше, а у другого аллергическая реакция. Нет, вы должны доверять Богу. Теперь, давайте поищем пример в Библии, чтобы увидеть, насколько это реально, чтобы вы могли стать подготовленным христианином, чтобы независимо от того, с чем вы сталкиваетесь, и независимо от того, через что вы проходите, вы могли видеть, что Бог готовит и как действует. Христиане должны укрепляться в зрелости. Чтобы Бог мог использовать нас, мы должны повзрослеть. Вы не можете оставаться младенцем-христианином всю свою жизнь. Чтобы Бог мог использовать вас на уровне вашего помазания, которое Он вложил в вас, вы должны созреть до этого уровня. Бог сделает это, сжигая зависимость, которую вы возложили на себя. Таков дух этого мира. Мир учит вас полагаться на себя и не зависеть от Бога. Зависеть от чего-либо или кого-либо еще, но не от Бога. Они надсмехаются над Богом, говоря, что его нет, и мы напрасно тратим свое время. Они просто не знают, о чем говорят. Они понятия не имеют. Вот хороший способ проверить это. Как понять, что эти люди не знают, о чем говорят? Единственный способ узнать о Боге – это через его слово. Спросите их, знают ли они его слово. Окажется, а что они не знают Слова. поэтому они даже не квалифицированы, чтобы комментировать это. У них нет соответствующих знаний, чтобы говорить о Боге. Лучше бы сделали одолжение и замолчали. Они не знают достаточно, чтобы даже давать комментарии о Боге. В большинстве своем, когда они открывают рот, они пересказывают религиозные отрывки, услышанные от кого-то другого. Но сами они не слышали Библии. Ну, вы знаете, как говорит Библия, я бы предпочел, чтобы у меня был и Иисус, а не серебро и золото. Нет, в Библии так не говорится. Так говорится в песне Кирка Франклина, которую он написал. И это то, что происходит постоянно. Вы даже не знаете, что говорит Библия, и пытаетесь изображать из себя религиозного человека, потому что ваша бабушка ходила в церковь, в то время как даже не знаете, что там написано. Вы будете шокированы, узнав, например, что я изучаю Библию уже 41 год, и все еще чему-то учусь. Я все еще чему-то учусь в слове. Это ключ. Это то, что вы делаете прямо сейчас, принимая решение, что будете дисциплинированы в посещении церкви, или будете стабильны в просмотре трансляции и проповеди, если не можете прийти. Вы здесь, чтобы чему-то научиться. Это не цирк, и я не клоун. Я могу иногда пошутить, но я не клоун. Хорошо. Давайте перейдем к делу. Давайте рассмотрим испытания Петра. Луки 22 глава, с 31 по 34 стихи. Здесь мы остановились в прошлый раз. Позвольте мне сделать обзор, прежде чем мы продолжим. Давайте изучим испытания в жизни этих людей, этих библейских персонажей. Луки 22 глава, стихи с 31 по 41, в переводе НЛТ. Давайте прочитаем и посмотрим на испытания веры Петра. Стих 31. Симон, Симон, это обращение к Петру, так его звали. Симон, Симон, Сатана просил, чтобы все вы были рассеяны, как пшеница. Но я молился о тебе, Симон, чтобы ты не потерял веру. Итак, Иисус сказал, Симон, я буду молиться, чтобы твоя вера не ослабла. И когда ты снова вернешься или передумаешь... «И ты, вернувшись ко мне, снова утверди братьев твоих». Петр ответил, «Господи, я готов идти с тобой и в темницу». О, вау! Так он выразил верность. Я спрашиваю у вас, это в нем говорила вера или сомнение? Была ли это самоуверенность? «Я готов идти с тобой и на смерть». Знаете, я хочу привести вам еще один пример. Скажем, вы присоединились к церкви, подходите к пастору и говорите, «Пастор, я никогда не оставлю вас и не покину, я буду с вами, несмотря ни на что». Полгода спустя ваш след простыл. В чем дело? Бог сказал, что призвал меня. Бог не Вы делаете определенные заявления с опорой на самоуверенность, вместо того, чтобы доверять Богу видите ли когда бог зовет вас в церковь а вы уходите едва соприкоснувшись с давлением вы не осознаете что бог пытается укрепить вас в зрелости в этой церкви однако ваша незрелость сподвигает вас менять церкви вы идете туда куда не следовало где ваш рост останавливается и тогда вы вопрошаете почему дьявол издевается надо мной потому что вы там где вам не положено быть бог указал илье на определенный источник и сказал там я буду поддерживать тебя он послал вас к определенному. Источнику, Но ваше маленькое «я», которое умнее Бога, решила, что вы знаете, будто Господь говорит вам идти куда-то еще. Настоящая правда в том, что вы проходите через какое-то преследование, от которого вы уходите. А по другую сторону преследования было какое-то продвижение по службе, какое-то взросление. Но вы не смогли справиться с этим. Это настоящая правда. Все 40 тысяч человек, которые раньше были членами этой церкви, используют это небольшое сожаление и оправдание. Хочу, чтобы вы знали, я никогда на это не купился. Я хочу, чтобы вы знали, вам придется с этим разобраться. Что-то тихо сегодня в нашем католическом приходе, не правда ли? Такова правда, я не поведусь. Вы даже недостаточно зрелы, чтобы говорить о том, что Бог ясно проговорил к вам. Вы даже не пережили достаточно, чтобы прийти ко мне и сказать, что Бог так отчетливо сказал это вам. Не а, Меня удивляет это. Мне лишь нужно немного побеседовать с вами, помолчать и позволить вам говорить. И вы расскажете все, что мне нужно знать. Пару недель назад я сказал, что мы больше не играем в церковь. И я должен способствовать вашему росту. Я никогда не видел, чтобы столько людей в церкви, отчетливо слышавших Бога, когда приходит время уходить, могли ясно слышать Его, когда Бог говорит остаться и сделать что-нибудь. Некоторым из вас не понравут то, что я говорю прямо сейчас, ведь вы отчетливо слышали Бога. Это мое последнее воскресенье здесь. Я ухожу. Стих 34. Но Иисус сказал, «Говорю тебе, Петр». Петр только что заявил о своей верности и преданности. И Иисус послушал его, и вот что он сказал. Иисус обращается к нему следующим образом. «Говорю тебе, Петр». Отношение Иисуса к этому было, «Сынок, это все хорошо, но дай-ка я кое-что тебе скажу. Давай покажу, что к чему. Не успеет и петух пропеть сегодня» как ты трижды отречешься от того, что знаешь Меня. Это одна из вещей, которую сказал Иисус. Давайте пройдемся тезисно. Подвела ли Петра вера? Хорошо. Отрекся ли он от своего Господа? Да, определенно. Иисус об этом и говорил, верно? Но если кто-нибудь скажет что-то вроде того, что вера Петра потерпела неудачу, и я слышал подобное. Вероятно, я даже учил этому раньше. Вот почему вы должны продолжать расти. Если кто-то говорит, что вера Петра потерпела неудачу, тогда проблема в том, что Иисус сказал, «Я молюсь, чтобы вера твоя не оскудела». Возможно ли, чтобы Иисус молился и не получил ответа на свою молитву? Вы понимаете, что говорите? «О, да, да, вера Петра потерпела крах, потому что так он и поступил». Видите ли, вот почему нужно задержаться на слове подольше. Потому что вы начнете расти, начнете взрослеть, и не будете говорить что-то религиозное, потому что слышали от кого-то другого. Теперь вы сами смотрите в Писание и знаете, что Иисус никак не может войти и сказать, «Эй, тут сатана говорит, что он желает ослабить тебя, но я буду молиться, чтобы твоя вера не подвела». Вы знаете, что Иисус говорит? «Твоя вера абсолютно тебя не подведет, потому что я молюсь». Так что не вера его подвела. Вера не подвела Петра. Тогда как это можно понять? Было ли хвастливое исповедание верности Петра Иисусу сказано в вере? Нет, не похоже на это. Давайте посмотрим на другое местописание. Марка 14 глава с 29 по 31 стих. Марка 14 глава с 29 по 31 стих в переводе НЛТ. Давайте прочитаем. Стих 29. Петр сказал ему, «Даже если все тебя оставят, я никогда этого не сделаю». Звучит по Кто-то спросит, а с чего вы взяли, что звучит подьявольски? С того, что сатана всегда говорит о том, что он будет делать. Следующий стих. «Говорю тебе истину, — сказал ему Иисус, — в эту ночь, прежде чем петух пропоет два раза, ты трижды отречешься от меня. 31 стих. Нет. Петр пытается спорить. Это как если Бог говорит вам что-то, а вы ⁇ нет, Бог ⁇ а он вам отвечает ⁇ да ⁇ Нет, ⁇ воскликнул Петр настойчиво. Даже если мне придется умереть с тобой, я никогда не откажусь от тебя. Так говорили и все остальные. Теперь, давайте быстро пройдемся. Его слова были полны самоуверенности. Мы определили это в прошлый раз. Его слова были полны самоупования. Итак, акцент в следующем. Получается, что падение Петра было провалом в самом себе, а не в его вере в Бога. Таким образом, до падения у Петра была вера в Иисуса как Сына Живого Бога, но его вера была смешана с большой уверенностью в себе. Это прекрасно характеризует религиозность, вера в перемешку с огромной самоуверенностью. Кто-нибудь спросит, о чем ты? Ну, береженного внимания, Бог бережет. «Вы видите? Видите, что мы сделали?» А затем мы говорим «Аминь на это!» Береженного Бог бережет. Когда это на самом деле совсем неправда. Бог помогает тем, кто нуждается в помощи и полагается на... Марка, 14 глава, с 29 по 31 стих в переводе НРТ. Давайте прочитаем. Стих 29. Петр сказал ему, «Даже если все тебя оставят, я никогда этого не сделаю».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 Позволить, чтобы Петр пережил поражение ввиду самоуверенности. Видите, вот чего я не хочу. Я не хочу пережить падение из-за собственной самоуверенности. Я хочу избежать поражений из-за самоуверенности. Я прозвучал духовно, чтобы со стороны казалось, будто я возлагаю уверенность на Бога. Нет, я не хочу потерпеть неудачу из-за своей самоуверенности. Что же произошло? Благодать научила Петра свято полагаться на Бога. Итак, какое отношение имеет испытание веры Петра к нам? Для каждого верующего поражение по плоти может быть Божьим инструментом. Я верю в это. Это может быть Божьим инструментом утверждения большей зависимости от Него, которая перерастет в обогащенную духовную жизнь. Испытания приведут вас к большей зависимости от Него. Испытание Петра предназначалось для того, чтобы привести его к большему полаганию на Бога. Если вы обратите внимание на испытания, через которые вы проходите, вы заметите, что начинаете обретать большую зависимость от Бога. Согласитесь вы или нет, но, возможно, в какой-то момент ваша вера в Бога и ваша самоуверенность смешались. Однако Бог хочет испепелить эту самоуверенность и не оставить место ничему другому, кроме вашего посвящения и полагания на Него. Поэтому я считаю, что падения по причине самоуверенности должны быть ступеньками к более глубокому духовному опыту. Если вы полагаетесь на себя, вы встретите на пути поражения. О, я знаю много таких свидетельств. Опасно доверять знанию. Опасно говорить, что вы полагаетесь на свой опыт больше, чем на Бога. Опасно говорить, что вы зависите от своих финансов больше, чем от Бога. Что вы зависите от своего таланта больше, чем от Бога. Видите ли, ваш талант по своей сути помазание. Это помазание от Бога. Но мир не понимает, что такое помазание. И поэтому они называют его талантом. И вы не осознаете, что полагаетесь на свой талант больше, чем на Бога. Понимаете, Бог усердно работает в теле Христовом, чтобы выжечь это из нашей жизни. Потому что обильный урожай приходит, когда вы осознаете, что вы не иное, как ветвь. Вы скажете, о чем ты? И Иисус сказал, я лоза, а вы ветви. Если вы пребываете во мне, а я в вас, принесете много плода. И мы хотим приносить плоды, но хотим делать это вне зависимости от виноградной лозы. Иисус же пришел для того, чтобы проявить, что отсоединившись от лозы, вы не можете делать ничего. Если вы это поняли, скажите «Аминь». Так что я повторюсь. Я верю, что когда Бог избавляет нас от самозависимости, это ступенька к более глубокому духовному опыту. Чем больше вы будете полагаться на Бога, тем глубже будет ваш опыт общения с Ним. Вы не можете прославлять Бога, не чувствуя этого по-настоящему. Потому как вы говорите, «Я знаю, что я завишу от Бога». У всех нас есть возможность понять это. Если вы честны с собой, то, столкнувшись с некоторыми вещами в жизни, вы скажете, «Я не знаю, что делать». Вы закрываетесь, утихайте и говорите, «Господи, я обращаюсь к Тебе, потому что не знаю, что мне делать». И вы выходите с мудростью. Мудрость — это понимание того, как действовать, когда вы не знаете, что делать. Бог начинает направлять ваш путь и ваши шаги. Однако мы, христиане, постоянно ищем, чтобы нам сделать, чтобы мы могли похвастаться своими деяниями. Мы спасены благодатью, через веру. И Бог говорит, не хвалитесь своим спасением, потому что вы ничего не сделали, чтобы получить его, кроме как поверили и положились на меня в том, что я уже сделал доступным. Хорошо, перейдем к испытанию веры Павла. Второе, Коринфянам, 12 глава, стихи с 7 по 9. Теперь. С этого момента я хочу, чтобы вы были очень внимательны. Я собираюсь разрушить некоторые религиозные убеждения. И когда я говорю о разрушении ваших религиозных убеждений, я и сам прошел через это. Сначала мои убеждения разрушились, теперь я буду рушить ваши. Это то, что мы как бы упускаем. То, о чем мы бы... мы бы поговорили. Вы действуете, исходя из своего понимания, но в какой-то момент начинаете понимать глубже и делать некоторые вещи лучше. Испытание веры апостола Павла. 2 Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Мы будем читать 7 по 9 стихи. «И так как откровения от Бога мне были необыкновенные...» Апостол Павел получает откровения об Иисусе, откровения о благодати... Он получает эти откровения. Ни один человек, никто не учит его этому. Он принимает их от Иисуса Христа. И так как откровения от Бога мне были необыкновенные, дабы я не вознесся чрезмерно. Знаете, гордость, гордый человек заинтересован в том, чтобы действовать по-своему. Смиренный человек заинтересован в том, чтобы действовать по воле Бога. Когда вы поступаете по-своему, вы, вероятно, полагаетесь на самих себя. Когда вы действуете по воле Бога, вы должны зависеть от Него. Павел говорит, «Дабы я не вознесся чрезмерно, послано мне было жало в плоть мою. Послан был слуга сатаны терзать меня, чтобы я не превозносился». Мы спорим о том, Послал ли Бог это жало? Откуда оно взялось? Это незначительно. В Его плоти было жало, чтобы Он не возносился. Так как всякого, кто стремится жить благочестиво, ждут гонения. Было жало в Его плоти, дабы Он не вознесся чрезмерно. Ведь Он получал откровения, которые до Него не получал никто. Он легко мог преподнести себя как важную персону. Смотрите. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил Его от меня». Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати Моей». Итак, Бог учит его, говоря, «Тебе нужно полагаться на благодать, ибо сила Моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами. Вместо того, чтобы хвалиться своими откровениями, я хвалюсь своими слабостями, чтобы обитала во мне сила Христова». Обратите внимание, здесь Бог пытается сохранить его в смирении. Заметьте еще раз, испытание веры – это не проверка наличия или отсутствия веры, испытание веры – это не проверка того, достаточно ли вашей веры или нет. Скорее, это конкретное испытание было очищением его веры и удалением всей нечистой зависимости от себя. Эта жало удерживала его от гордости. Оно избавляло от полагания на себя и давало понять, это не ты. И я причина всего этого, и я никогда не захочу, чтобы ты думал, будто все это благодаря тебе. «У меня есть жало, чтобы смирить тебя, чтобы ты не говорил окружающим. Смотрите на меня, я великолепный, я замечательный, я потрясающий, ведь у меня столько откровений». Бог как бы сказал, «Приятель, без меня у тебя ничего не будет». Знаю, что вам знакомы подобные христиане. Они говорят о том, какие они замечательные и потрясающие. Вам необходимо вернуться к пониманию того, что это Бог определяет, кто будет возвышен. Бог определяет, кто будет понижен. Вы должны понять, насколько это мощно. В первом Петра сказано. Он говорит о цели, о том, как ваша вера... 1 Петра, 1 глава, 6-7 стихи, еще раз, как ваша вера, ваша вера, а не ваши дела и не ваши достижения. Чистая вера проявляется после испытаний и является драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Написано, ваша вера более драгоценна, чем золото, испытанное огнем. Ваша вера более драгоценна, чем золото. Вопрос здесь в том, дороже ли ваша вера золота? И в глазах Бога чистая вера в Него, незапятнанная самоуверенностью, имеет большую ценность. Он пытается научить нас ценить нашу веру. Хорошо, сейчас я кое-что скажу. Слушайте внимательно. В конце Павел упомянул о том, что ваша вера будет к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Поэтому, когда явится Иисус, угадайте, почему вы будете в чести? Благодаря вашей вере. Позвольте мне объяснить это. Все это придет из-за вашей зависимости от Бога. Павел говорит, придет время, когда явится Иисус. Время похвалы, чести и славы из-за вашей зависимости от Бога. Но нас учили что вся хвала, честь и слава придут из-за наших дел и наших достижений. Это неправда. Для вас будет огромным сюрпризом, если вы думаете, что придя на небеса, будут отмечаться ваши труды и ваши достижения. Мне все равно, сколько я делаю. Мои труды не будут отмечены, как и мои достижения. Будет отмечена моя вера. Моя зависимость от Бога. Я знаю, что добрые дела – это производная вашей зависимости от Бога. Но мы должны копнуть немного глубже, чтобы добраться до корня. Хвала, слава и честь приходят из-за очищенной веры. Из полной зависимости от Бога, а не полной зависимости от себя. И будет слава, и хвала, и праздник. Потому что вот идет тот, кто полагался на меня во всем, что бы он не делал в своей жизни. Вот что меня интересует. Религия же говорит вам, «Бог должен праздновать то, что вы накормили 5000 человек. Он будет праздновать то, что вы делали добрые дела, потому что так поступает мир». «О, они прожили замечательную жизнь, они сделали это, сделали то, однажды они накормили бедных». Знаете, они просто делали все эти вещи. Вы можете получить славу и похвалу от мира, просто вы будете мертвы. Так что вы не сможете по-настоящему насладиться этим. Но действительно имеет значение то, что когда вы увидите Иисуса когда попадете в место, где никогда раньше не были? Готовы ли вы рискнуть и сделать то, что говорит вам религия, и проигнорировать то, что к похвале, славе и чести результатом вашей полной зависимости от Него? Вот почему нам нужно прийти к зрелости. Мы рассуждаем о делах, и тут возникает конкуренция. Я должен делать больше, как они. Я должен делать больше. И вы приучаете свой ум полагаться на дела. И в большинстве случаев вы делаете что-то просто потому, что полагаетесь на себя. И вы продолжаете совершать поступки, полагаясь на знания, полагаясь на то, что вы знаете, что делать. Ведь вы закончили для этого школу. И я говорю о жизни в полной зависимости от Бога. Иногда вы открываете шкаф, «Я даже не знаю, что надеть. Господи, я полагаюсь на Тебя. Помоги мне». Нет, я говорю о том, когда вы не можете уснуть. Я полностью полагаюсь на Бога. Я прошел через подобное. Около семи дней я ложился спать, крепко засыпал, затем спал около четырех или пяти часов и просыпался каждое утро в одно и то же время, в 4.30. К слову, хочу сказать, зачем ждать момента, когда вы просто скажете, «Иисус, какой прекрасный сон». Я так не делаю. Поэтому моей заключительной атакой на это было не пойти к врачу и сказать, дайте мне снотворное, ведь я не собираюсь открывать себя, чтобы привязаться к чему-то. и Я не хочу быть… смотрите, я не хочу быть зависимым от этого снотворного, потому что я не собираюсь ставить снотворное на его место. Так что же вы делаете, пастор? Я обращаюсь к каждому месту Писания о сне, покое и мире. А затем поднимаюсь в комнату и просто читаю все эти Писания. Я смотрю на кровать, пока читаю Священные Писания. Я не ложусь. Я смотрю на кровать и говорю, «Когда я лягу в мире, мой сон будет сладок». И я полагаюсь на него, и я полагаюсь на него. И знаете, прошлой ночью, я имею в виду уже после, сегодня утром, и даже следующей ночью, не знаю, мне не хотелось даже двигаться. У меня был тот глубокий сон, когда вы сворачиваетесь калачиком, говорят, что спать на боку нельзя, но вы забывайте об этом, закрывайте глаза и... Но вы следите за мыслью, я выбираю, у меня есть возможность полагаться на него. И такие возможности приходят каждый день, но что вы выбираете? У вас есть возможность положиться на него. Теперь смотрите, давайте пойдем... Я верю, что цель испытаний веры в том, чтобы очищенная зависимость от Бога могла быть найдена к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Теперь очень быстро давайте рассмотрим веру Авраама. Обратимся к Римлянам 4 главе, стихи с 18 по 24. Послание к Римлянам 4 глава, стихи с 18 по 24. Вы спросите, что же ты делал до сих пор? И я пытаюсь раскрыть вам контекст. Контекст — это ключ. Я обнаружил его, когда неправильно понял некоторые вещи из Библии. Это произошло, потому что я проигнорировал контекст. Я могу сказать, Иисус прослезился, но вне контекста я никогда не приду к пониманию, что этот плач был молитвой стенания, которая воскресила Лазаря из мертвых. Вам необходимо прочитать написанное «до» и «после» — контекст. Теперь, стих 18 ведь когда не оставалось никакой надежды, Авраам все-таки поверил с надеждой. Это тяжело. Я был в ситуациях в жизни, когда нет причин для надежды, но вы продолжаете надеяться. Авраам все-таки поверил с надеждой. Поэтому он и стал отцом многих народов, как и было сказано. Он надеялся из-за того, что Бог сказал ему, «Так многочисленно будет семя твое». Следующий стих. Его вера не ослабела. Смотрите. Его зависимость от Бога не ослабела. Зависимость Авраама от Бога не ослабла. Понимаете, мы как христиане, когда появляются испытания, должны не позволять им ослаблять нашу зависимость от Бога. Ваше отношение должно стать незыблемым, и я все равно буду полагаться на Бога. Будут ли у меня деньги, чтобы сохранить дом, или я потеряю его, все равно я буду зависеть от Бога. Приятель, иногда Бог позволяет этому прийти просто для того, чтобы показать, что у него есть что-то лучшее. Поэтому твоя вера подвергается испытанию. Я знаю слишком много христиан, которые больше не полагаются на Бога. Мамона завладела их верой. Но зависимость Авраама от Бога не ослабела. Хотя он понимал, что его тело почти омертвело, ведь ему было около ста лет. Это означает, что детей не будет. Нет живого семени. Оно мертво. Хочу убедиться, что вы понимаете. И написано, что так же было и с утробой Сары. Дети не могли родиться. Они слишком старые. этого не произойдет. Не было никакой надежды, и он продолжал надеяться. О, пожалуйста, поймите это. Не было никакой надежды, и он продолжал полагаться на Бога. Вы когда-нибудь были в безнадежной ситуации, когда все вокруг говорит вам, что этого не случится? Говорю вам, не важно, что вам говорят. Продолжайте полагаться на Бога. Именно тогда, когда люди не перестают полагаться на Бога, в их жизни начинают происходить невероятные вещи. Не полагайтесь на то, что вы видите, на то, что произошло, на чьи-то поступки, на то, через что вы прошли или не прошли, осталась ли боль или прошла. Продолжайте полагаться на Бога и демонстрировать подлинность и искренность вашей зависимости от Бога. Неизнемокший в вере. Авраам, веруя в божье обетование, никогда не поколебался. По факту, посреди безнадежности его вера окрепла. Его зависимость от Бога усилилась. Посреди безнадежности его зависимость от Бога укрепилась, стала сильнее. Посреди безнадежности его зависимость от Бога укрепилась в силе. Вы спросите, как этого добиться? Вам нужно это практиковать. Просыпаясь каждый день, «Господь, я полагаюсь на Тебя». При любой возможности, «Господь, я полагаюсь на Тебя». Поступайте так. «Но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу». Посмотрите, как его вера принесла славу Богу. Он твердо верил, что у Бога есть сила осуществить то, что он обещал. Теперь смотрите. Вот почему вера его и была зачтена ему в праведность. Он был признан праведным, потому что был добрым и совершал добрые поступки? Нет, он был признан праведным, потому что Бог видел зависимость Авраама от него. Так что аналогично. Следующий стих. А что зачтено было ему, написано не ради его одного, но и ради нас. Единственная причина, по которой мы читаем это, заключена в том, что это относится и к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. Точно так же, как это чудо произошло с Авраамом, потому что он полагался на Бога, те, кто полагаются на Иисуса Христа, как на своего Господа и Спасителя, также станут праведными. Я праведен, потому что полагаюсь на Божью праведность. Я не неправеден, потому что я сделал что-то, чтобы быть праведным. Позвольте мне прочитать вам что-то очень быстро. Если у вас есть Библия, откройте следующее место, не потеряйте этот отрывок. «Я полагаюсь на Бога в своей праведности. И я полагаюсь на Бога в своем обеспечении». Авраам полагался на Бога, благодаря чему родился Исаак. Они полагались на Бога. И Бог говорит, «я считаю вас праведными, потому что вы полагаетесь на Меня». И «Я могу считать вас праведными, потому что вы зависите от Меня». «Если вы зависите от Меня во всем, я могу сделать вас праведными». И это картина того, что я хочу от верующих Нового Завета. «Полагайтесь на Иисуса Христа, а не на себя». «Вы будете праведными не из-за себя, а из-за Него».